Добрый вечер снова, дорогие друзья. Ну вот, наступила осень. В прошлый раз я приехал в апреле, сейчас в сентябрь, конец сентября. Вот, я уже работаю на заводе Samsung. Занялся вот нумизматикой. Ну, кстати, хорошая вещь. Работаю с вот таким каталогом. Ну здесь много чего есть, соответственно. Ну тут золотые, это ходячка идет, уже это Старый Советский Союз и уже серебро царской России. Точнее после уже. Что сейчас я продаю? Так. Ну вот скажем, можно вот это. Продать. Продаю. Это у нас копейки. Копейки всех годов и дворов. Потом 5 копеек соответственно. 10 соответственно идет, потом 50. Вот они, 50. Ну, до конца, соответственно. Почти все Мешкова сохрана. Дальше. Тоже думаю, долларов за 150 пятьдесят, Дальше рубли. Просто продолжение, но второй альбом. Рубли, соответственно, рубли, рубли, все хорошие сохранности, начиная с 1997 года по 2014, есть даже вот такая вот современка, да. Дальше 2 рубля идут, здесь даже есть 99 -го года ММД, они у нас считаются уже нечастые. Потом идут 2 рубля, соответственно, полководцы 5 рублей. Полководцы тоже, да, 10 рублей идут у нас, биметаллические. И, соответственно, даже 25. 25. Тоже ну, где-то доллар за 150 идет, 100%. Пятерочки у нас, 5, по 5 копеек. Соответственно, до... Какого года? До 91. -го. Вот такая есть. Сейчас я эту сниму подсветку. Если что-то видно, это у нас хорошая вещь. 5 копеек. Вот у нас копеечки. Тоже они в розницу все уходят. Кстати, вот это. Очень дорогая. 5 копеек 2002 года без монетного двора и стоит она 300 долларов США потому что она редкая я ее нашел в банковском мешке, это было тяжело но это возможно было сделать в принципе все работу дальше еще много работы где буду жить дальше не знаю что буду делать не знаю, но планы есть так что до новых встреч!